Стремление к совершенству – это важная часть человеческой жизни. Прогресс делает нашу жизнь легче, вдохновляет и помогает двигаться вперед. Иногда достижения прогресса становятся настолько значимыми, что открывают новую эпоху. Так это произошло и в рефракционной хирургии. Три поколения хирургических методов коррекции зрения на роговице были разработаны всего за 30 лет. Все началось с ФРК – первого поколения лазерных методов коррекции, в котором кривизна роговицы меняется с помощью эксимерного лазера. ФРК часто рассматривают как экономичный метод. Несмотря на длительный восстановительный период и дискомфорт пациента, этот метод широко применяется и сегодня. Следующий метод – ЛАЗИК, второе поколение методов лазерной коррекции зрения. В отличие от ФРК, в методе ЛАЗИК формируется роговичный лоскут – ФЛЭП – до проведения абляции на эксимерном лазере. Разновидность метода – ФЕМТОЛАЗИК – позволяет формировать лоскут с высокой точностью на фемтосекундном лазере. LASIK стал очень популярным методом благодаря более быстрому восстановлению зрительных функций после операции. Однако лоскут так и останется лоскутом и может стать причиной осложнений. Смайл третье поколение методов, основан на удалении оптической линзы через небольшой разрез на роговице. Процедура проводится только на фемтосекундном лазере и сочетает преимущества обоих методов – FRK и LASIK. Смайл является мини-инвазивной процедурой, без формирования роговичного лоскута. Никогда ранее лазерная коррекция зрения не была столь совершенной и щадящей воздействия на глаз, чем сегодня. Мини-инвазивной хирургии принадлежит будущее.